Всем привет, и как и обещал, это вторая часть урока по замечательной OEM RedBinPHP. В этом уроке я расскажу о том, как создать таблицы и из строки, изменять их и удалять. Так что наливайте чайок, а мы тем временем начинаем. Создание таблицы и строк. Чтобы создать строку в таблице в php. Нужно как минимум написать такой код. Давайте откроем страницу и посмотрим, что изменилось у нас в базе данных. Ну и теперь давайте разберем код. Метод R. Dispense выбирает таблицу, куда будут заноситься данные, но если таблица не будет найдена, то PHP самостоятельно создаст ее. Вот из чего начинается восстание машин. После этого мы заносим в объект название строки и ее значение, чтобы в будущем передать в таблицу. И заканчивает это все. Метод RStore, который отправляет запрос в базу данных. Ничего сложного уже, да? Изменение и поиск одной строки. Чтобы изменить строку, нужно ее найти. Правильно же? Для этого мы будем использовать метод из семейства методов 3. Сейчас я вам расскажу об одном, который чаще всего использую. А все остальные методы я расскажу в следующем видео. Ну так вот, нам нужно найти одну строку. Поэтому мы будем использовать метод one. Финт искать one один Чтобы найти какую-то одну строку в таблице с помощью RedBinPHP, нужно использовать метод rfint1. Давайте посмотрим, например, кода. В методе rfint1 первым значением должно быть название таблицы. Вторым искаемый столбец. А третьим значение. Обязательно массив потом вам выдаст ошибку. После давайте дампанем, по посмотрим, что мы нашли в итоге. Внимание! Как мы видим, мы нашли объект, не массив. Некорректно называть объект массивом. Таким образом, мы нашли всю строку. А как вывести только одно значение? Я отвечу. Очень просто. Пишем table и в квадратных скобках в кавычках пишем ключ, который мы хотим вывести. Например, у нас это текст. И вот, чудо, вывелось только одно значение. Таким образом мы можем вывести одно значение на экран, но самое главное, теперь мы можем изменить строку. Это делается почти так же, как и создание строки. Вот вам пример. Надеюсь, что вам тут все понятно. Удаление строки. Чтобы удалить строку, нам нужно также найти строку с помощью метода -in one И после этого использовать метод rTrash. Вот код. На этом наш урок закончен. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и поддерживает меня в комментариях. Мне очень приятно. До скорых встреч.